Схема заработка с вложениями от 125% до 450% за 72 часа. Начисление прибыли каждые 6 минут. То есть, если вы, к примеру, инвестировали 10 тысяч рублей, то через 6 минут вы можете сделать уже первый вывод денег. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа разделена на 3 статуса, 5 уровней в глубину.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 Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы, скрыны с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Вот так выглядит главная страница сайта Profit Crypto. Также с калькулятора прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Начните зарабатывать вместе с Profit Crypto. Зарабатывайте реальные деньги. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Прибыль с 125% до 350% за 72 часа. Начисление прибыли каждые 6 минут. Минимальная сумма для вывода 10 рублей. Существует множество популярных платежных систем. Kiwi, PerfectMoney, Payer, U-Money, банковские карты и криптовалюта. Статистика компании участников на данном момент 14 485 человек проинвестировано более 35 миллионов рублей и выплачено более 10 миллионов. Также мы видим последние депозиты, последние выплаты и топ-партнеров. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 75 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 150 тысяч. Друзья, я заработала уже в этом проекте почти 300 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 16 тысяч. На балансе у меня 131 тысяча. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособности. Платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 131 тысяча рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Статус у моей заявки успешно. Давайте, друзья, сейчас я перейду в мобильный банк. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 131 тысяча рублей. Друзья, проект платит. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на 9-й тарифный план, то есть 300% за 72 часа. Начисление прибыли каждые 6 минут. Платежную систему я выбираю карты, инвестируя 30 тысяч рублей. Прибыль через 72 часа составит у меня 120 тысяч рублей. Друзья, сейчас 30 тысяч рублей я переведу на данные реквизиты, и мы с вами продолжим.